Артюр Рембо Юная Чита. Небо в комнату темный глядит синевой, Очень тесно ему межкартонок, За стеною полно кирказона, Где с десны гонит дрожь домовой. Что за происки чародея, тетраты и суета? Тут сдает африканская фея. В масть под сеточкой места. Входят крестные и серчая, В полах света снуют по шкафам, Только пары не нечая, Замирают по разным углам. Жениха носит ветер бедовый, Раз приют свой никак не найдет, Проникают сюда духи вод и блуждают по сферам алькова. Ночь, любовница, месяц курносый, Их улыбкою в небе ночном Светит тысячей медных полосок. Будет с крысою дело потом, Значит, вряд ли он после вечерней Заплутал огоньком по низине. О, святые волхвы Вифлеема, Околдуйте окно темно-синим! 27 июня 1872